заброшенный дом среди красных листьев. Столько красных листьев. <сёк> Оп, тихо. залезть. Здесь можно тоже залезть, попробовать. Вот, еще один вход. такая лестница Конечно, дом. Но архитектура у него интересная. Mm -hmm. То вот тут вот можно было зайти в него. только такая сверху смотри петушок и у вот этот тут ракушки вот такие а, смотри группа брусничка тут что было-то вообще может детский сад какой-нибудь Это синхрофазотрон. Любая непонятная штука. Да. Какие-то электросхемы. Может что-то для не понимаю что это такое блогеры ушли не ладно такие я вхожу из уголка а -а -а. напугала до устрачки бедных блогеров что такие. низкого да роста да, там потом в какой-то комнате там в ряд, стульчики маленькие стоят. Санталики нам видишь? Ага. Да, это здорово, правда. У все. Починила. Да, я да, починила. Привет, друзья! Сегодня мы выбрались в один очень интересный заброс. Это бывший оздоровительный лагерь Детский Ласточка на берегу Финского залива, недалеко от Комарова. Очень колоритное место должно быть. Я по фоткам смотрел, прям интересно очень. Поэтому долго не будем вступать, потому что здесь очень много охраны и злых собачек, которые могут, если что, полжопы откусить. Ладно, а посмотрим, что здесь есть сейчас. Поэтому наливаем печеньки, готовим чай. Приятного просмотра. И не забудьте подписаться в инстаграм. Не забудьте. Я нашел вход. чтобы он был связан с этим знанием. Какие-то эти он смотрит. У висят. Лампочки здоровые. Это кот. Я даже дергал его, его в ручку. Второй этаж, мне кажется, там должны быть эти, типа кинозалы, все такое. Даш! Самишки! Даш! А. Я что так испугался, вот этот бюст. Три-йодистый. конечно, от них осталось. Вот тут вот фильм показывался вот в этом месте. Типа изображение шло что. Сюда загружали ленту. загружали ленту вставляли бобину и вот, вот, через вот эти всякие тут вот открывался щиток вот так открывался подними его вот эту ручку вот да открывался щиток и вот тут вот, вот через вот эти вот штуки всякие. Проходил свет, вот тут вот пленка, короче, вот тут вот пленка шла, вот так вот. Потом открывали эту штуку, штуку открывали. и она светила в зал. Кайф. Интересно, фильмы сохранились какие-нибудь? Микро инженерии, mm -hmm. для логотип даже есть Ома. Советское все. Короче, мы с тобой нашли останки развитой цивилизации. магнитофоны но почему-то здесь для печатной машинки лежит инструкция украина 2 опять пишущая машинка какие-то магнитофоны походу знаешь такие бобинные были Ли... Женя. Литвинов. Женя. Остатки старых радиек, телевизоров. Прям очень старые. Аврора. Театр комедии Ленинградский государственный театр. Корзина с еловыми шишками. Я шишки. Смотри, Давай поиграем в изнасилование? Нет. Хорошо. Игра началась. Рубин. О, у меня нет. такой детский был рубин. Честно, какая тонкая. Красиво это просто. А девяносто с девяностых Сони. СССР. Глянь, какие там буты. Глянь, а там телефон. Под Это два аккумулятора. Под батарейки? Да. Ухренеть. <смех> <смех> <смех> СССР. Говорю, остатки. Более развитые цивилизации хранятся здесь. <смех> Любите эти песни. лагерь ласточка он же был а, да, ласточка скипидар очищенный черт черт черт. теперь мне за слово скипидар снимут монетизацию Почему? потому что там в слове скипидар mm -hmm. есть, есть, да То Нет. А это похоже на вытяжной шкаф. Да, это похоже на вытяжной шкаф. Но вытяжной. Ну, в нем производят разные хими химические опыты, чтобы не травануться 2005 год. Николай Владимирович. Владислав. Здиславович, ЗДИСЛАВ ЗДИСЛАВИЧ Сдис, Сдислав, Сдислав. ЗДИСЛАВИЧ И депутат муниципального образования Программа ГРОР СМАЛЬ Выражает вам долго, благодарность за помощь, понимание, заботу, внимание отношение к проблемам между тем, что он действительно шарен Понизовская СКИПИДАРОВИЧ СЕЙФ Скрытый сейф. Владимир Сергеевич. Модный телефон был. Максон. Мак Максон. Передаю привет Максону. Главбух. практически журнал для бухгалтера. Июнь 1995 год. Еще тоже можно взять. Подвал. Mm -hmm. Подвал. Да, мне я думал, что это слава. Пожалуйста, я только не пойду. Пошли. Mm -hmm. Пошли. Mm -hmm. Пошли. Чего боятся подвала под вот такие же этажи? Нет, скорее всего, просто здесь что-то ценное хранилось. Золото. Бриллианты. Бриллианты. Такой стул одинокий в конце. Стол для расчленения. Это не да. Смотри собишки. Есть кого-то за ноги подвешивали. Ди -ди -ди -ди отсюда тут кого-то тащили. Видишь. Да иди нахрен. Прислаем. Пошли. у кого-то что-то тяжелое. Да, у кого-то что-то тяжелое тащилось. Там это? это уникальная советская технология. Водяные лампочки. Планы просто с тобой ходим. Учебная физкультура. Даже тебе сделать массаж? Здесь мяч. Зубы выбивать. Тяжелый. Ни хрена себе. Мне кажется, это не мяч это. Это зубы выбивать. Кровавая повязка. Вот эта штука у стоматологов. Как они называются эти места? Холодос. Холодос. Что за холодос? Названия нету. Ну, похож, типа, такой... Юризань какой-нибудь. Вот такие я лампы искал. Кажется, вторую часть нашел это. Ага, да, интересно, что почему то что она как будто то ли из мыла, то ли из воска. Скорее всего, пластик. Ну, пластик, ну похоже. Да. Глянь, какие там стекла. Да. Стенные. Поэтому, что ли, Достоевскому. Или по директору. Такой вид, да? Вид такой за окном. кардиограмму записывать. Uh -huh. О, градусники разбитые, здесь нельзя находиться. Здесь сейчас слишком холодно, для того, чтобы протойти спорялось. А вот это, короче, штука вот сюда. Руки засовывались. Uh -huh. И... Ну хрен знает, что здесь было. А сами... туда ноги. Нет, ну вот сюда. И руки... Устраивали бы вечеринку БДСМ. рисунки. БТСН. По большему я я точно срежу. Сами лечить написано сотрудников для сотрудников. Чего не осталось? Даже пельмитосов не остались. Сердечно-сосудистая. Только в детстве. Да. Король. Ли че этот барокамера, по-моему, какая-то. Барокамера, по-моему, какая-то. Телевизор, тыц-тыц. Радуга. Ой, это смотри, вот эта штука роста забирается. Точно, слушай. <связывая> я помню ее. <связывая> чисто так по-советски. <связывая> Ого, <связывая> что я нашел? же гинекологическое кресло. Да. Елочная игрушка. Класс. Прием медикаментов. какие медикаменты разные. Там все? Да глянь тут тепло но все блестит просто но тут гораздо теплее какая-то жесть здесь да глянь стены промерзли аж блестят знаешь почему потому что это подвальное помещение здесь было очень влажное на стенах и везде Завал впереди жесткий Поролоновый завал. Ты знаешь, как сейчас в детских центрах есть в бассейне с такими поролоновыми кубиками цветными? Чего? Ой, все равно впаяет штраф. Вместо камни. Видимо арматуры разбили. Почему здесь столько много паровода? с компромышленными. газет старинных надежда полякова живая поезд 1999 год. Охренеть. рухнет ли на париж станция мир а это кто знакомый боже агрессии ссср секса не было 90-90 уже несколько лет. Полный дебилис, ставший, ставший пультом. <смех> Смотри. Павел Буре. Даже ежемесячный литературный художественный Живевшей сеткой кинескопа. Не знаешь. Да блин, как же меня эти отражения пугают.